В сосуде с прозрачными стенками находится воздух с насыщенными парами какой-либо жидкости. При быстром расширении смесь газа и жидкости охлаждается. В этот же момент производится фотографирование рабочего объема. Заряженные частицы вызывают ионизацию молекул жидкости на своем пути, а на ионах конденсируются капли жидкости. Если поместить камеру Вильсона в магнитное поле, то треки искривляются. По ним можно определить характеристики движения исследуемых частиц.